Митископ. Несколько раз уезжал, несколько раз пытался возвращаться, но, тем не менее, все равно уехал, потому что немножечко другие моменты, немножко другие условия. Но попытаюсь вернуться. А, да, он попытается вернуться, это уже в пятый раз, наверное, если не ошибаюсь. Но тем не менее, хотелось бы, чтобы такие специалисты не уезжали, ну как минимум, навсегда, хотя бы, может быть, временно, потому что все мы понимаем, какая причина этого. Это ну, условия подготовки, насколько я понимаю, да, Дмитрий Анатольевич? Ну, в первую очередь, скажем условия так, подготовки, условия подготовки, финансирование команды. Если сейчас действительно сборы идут только, дадут деньги, дай Бог, только для, гру для группы элитной, да, для маленькой элитной, совершенно группы, совершенно то вот в том же Египте, я сколько я прошу, столько мне дают денег на подготовку. Прекрасно, прекрасно. И в, ребята, которые вот уехали... Сейчас за границей сколько у нас? Пять или шесть, да. по разным странам. Может даже больше, просто сейчас сложно вспомнить сразу те, которые вот, до причем вечера это, уехали это, недавно, тогда как-то да, можно причем вспомнить. Причем это все как бы, ну это так звучит огромное элитные тренировки, но да, не, да уже, это тренера, уже принципе, которые имеют опыт, да. которые, которые имеют уровень, да, которые имеют результаты. Потому, которые там показывают результаты. Не, ну без результата ты туда и не попадешь, потому ну, что да, там общем, отбирают да. людей. Поэтому соперников нам готовят, получается, да? да? Я очень не хочу тебя обидеть, но я надеюсь, что все-таки твоя команда Проиграет сейчас в, в Египте не сможет победить на, на чемпионате мира. Те команды. Мы просто не выставляем эти команды для колесов поэтому я думаю, что мы не, не, ну, не встретимся на одной дорожке и не будем друг другу мешать попадать на олимпийские игры, скажем так. Не но встретимся. так вообще на самом деле, да, смотри, в Беларуси все-таки да, Юрий Васильевич Родионов работает и в России. Андоценка и врачи, вроде бы, как пытаются туда Ну, правильно, припочить. уровень наших и, да, тренеров да, высокий. Тренеров. Высокий. Поэтому они... А стоят они дешевле, чем западные тренеры. Конечно. По-любому. И поэтому очень... Хорошая популярность наших тренеров. И знаешь, что да, и, да. И от Китая до края, до края скажем, Европы, ну и в Америке ну, тоже вот тоже сколько да. лет он прожил в Америке, работал с командами. Тот же Потапенко ездил, вернулся, да? Виктор Васильевич тоже работал с американцами и теперь вернулся и работать здесь. Ну тоже у него получалось, вот, он все-таки делал команду восьмех. Ну тут скорее нужно, это понятно, и причины тоже есть, вот как раз найти бы возможности чтобы не, не эти уезжали. причины убрать и создать возможность, чтобы народ все не хотел уезжать. Все очень просто. Условия финансовые для подготовки, достойная зарплата тренерам, даже на контрактной основе, к примеру, да, от показанного результата. Так только, Тогда, конечно, считаю, лучше только на родине на работать, все-таки как-то оно ближе. Я вообще считаю, что только на контрактной основе должны тренеры работать. В сборных, вот во всех этих и контракты как раз лучше с федерациями, чтобы более так федерация. Ну, пока у нас сейчас федерации не, не в состоянии, например, да, это сделать, но это понимаю, к этому идет, потому что если будет реформа в спорте, в ближайшее время, то э, как-то финансирование будет переходить на федерацию. Я еще технологию не очень понимаю, толком не было объяснено, но тем не менее, может быть и такое, может быть такое, что наша федерация действительно поднимутся на уровень европейских и мировых, и э, потом будут заключать контракты с тренерами. И тогда Дмитрий Антонович вернется и будет работать женская восьмерка здесь. Как ты на это смотришь? Замечательно, извините, наша восьмерка очень неплохо выступила. Очень неплохо, я с тобой согласен. На Европе и выиграла у главных соперниц наших основных да, уверенно выиграл. Поэтому, как бы она на лицо, и работа специалиста тебя, как специалиста с восьмеркой женской, в общем-то, сразу на лицо И тут нечему говорить, учитывая, да, что собрали восьмерку ну, все, что осталось от четверки парной женской, то, которую четверка, я имею в виду собралась, да, остальные все спортсменки, все, что осталось был выбор, в общем-то, не особо большой. Да, и половина команды потом в финал попала на чемпионате мира. Да, да. То есть, Поэтому... ну, как бы да. Вот работа на лицо, вот, вот уехал, и, и теперь вот как бы женское у нас весло немножечко сиротело. Видите, спортивное видео.